Здравствуйте, с вами Константин Гам, и вы на канале «Человек-велосипед», и это новый выпуск. Сегодня мы поговорим про очень необычную для нас, наверное, тему, но тем не менее. Вело-фейк-ньюс. Возможно, вы видели такую новость за последнюю недельку или две, что некоторые общественные активисты, из вело-мира или не очень, предлагают на месте Цимбалинского моста сделать велопешеходную переправу. Ну и точнее, оставить этот мост в покое и отдать его велосипедистам и пешеходам. Но есть один нюанс. Для начала его нужно построить. Потому что никакого цимбалинского моста в природе просто не существует. А то, что находится за моей спиной, называется цимбалинский путипровод. Это очень важно. Пунктик номер один. Пунктик номер два. За все время, пока мы здесь стоим, проехала полтора землекопа. И вот есть маленький нюанс, что если здесь и сделают велопешеходную зону, то кто же здесь будет ездить? Кто? Это путь из ниоткуда в никуда. Это маленький старенький путепровод, который соединял два района. На его месте уже давным-давно запланировано его снести разобрать и сделать новый современный четырехполосный путепровод. Кто решил, что хоть кто-то сможет воплотить какой-то шанс, э, с какими-то шансами вариант того, что здесь будет велопешеходная зона, что... Вот этот вот отбойник, который идет за моей спиной, здесь тоже не просто так. Таким образом сузили проезжую часть, и вместо двух полос здесь теперь одна. Это сделано для того, чтобы физически разграничить и ограничить количество трафика на мосту, плюс здесь но ну, мы стоим с противоположной стороны здесь ограничения, по-моему, 3 тонны здесь даже газели-то редко ездят, камазом ездить сюда запрещено, здесь не ходят больше автобусы и маршруты общественного транспорта, хотя они здесь пролегали, вот но не ходят они, потому что мост перестал быть двухсторонним и в общем и целом это полностью проект под реконструкцию кто решил, что этот мост останется и его можно сделать еще и велодорожкой. Это очень красивая байка для пиара, я не знаю кого. Но по факту, ребята, не ведитесь, это просто фейк. Но есть один маленький нюанс. Сделать велопешеходный маршрут здесь можно, но не конкретно здесь, а буквально в 300 метрах. Сейчас мы вам это покажем. Мы с вами переместились на соседний мостик. Он сугубо пешеходный. Вот. Построен он был когда-то для прохода собственно, пешеходов с одного района в другой. Но ныне он как бы служебный. То есть он создан для того, чтобы работники депо, которые вот тут у нас за спиной, могли ходить в него. Там посерединке есть спуск прямо в депо. Но тем не менее, окончание моста, оно по ту сторону всей этой сортировочной станции. И вы попадаете в другую часть, в Невский район. А здесь у вас Фруинский район. И вот зачем на том мосту изобретать какую-то велопешеходную зону, если просто можно взять и уже существующий пешеходно-веломост облагородить? Можно ну вот этот вот асфальтобетонный, я не знаю, что это, привести в порядок. Вот эта вот лестница, она там... С этой стороны целая, с другой стороны она какая-то разбитая и деревянными досками покрыта. Сделать нормальные перила, безопасные, а не вот это вот. Что это вообще? Покрасить это все, причесать, фонари восстановить. Вот фонарь вот один в 100 метров, фонарь другой. Ну что это тоже? То сделать, облагородить, сделать нормальные рельсы, которых нету для закатывания тележек и велосипедов. И если вы хотите сделать прям совсем велосипедно, сделайте проект какой нибудь эстакадки, чтобы можно было заехать и съехать, не слезая с велосипеда. Это было бы потрясающе. Но это дороговато. Поэтому проще просто облагородить вот этот пешеходный мост. И все. Никаких табличек а служебный проход и все вот это вот, что обычно РЖД лепит, здесь нет. Поэтому здесь совершенно легально может любой житель планеты Земля перейти с одного района в другой. Вот и все. Единственное, Единственное, наверное, чем отпугивает этот мост, тем, что он, собственно, очень тихий и неведомый никому. Есть байки какие-то, как правило, что в промзонах очень много ходит всяких так называемых гопников. Проходите, проходите. Нет это ни в коем случае нет мы не, не о простых гражданах что в промзонах обитает множество гопников, которые так и норовят так называем отжать у вас мобилу, отнять у вас денежки и что-то вот это вот сделать да? то есть есть такой стереотип, но на самом деле в промзоне, особенно ночью, когда вот самое такое ну, в вечернее, в темное время не обязательно ночью, вы можете встретить максимум работягу подбуханного, который идет вот с этого депо домой. И в кармане у него не нож, чтобы вас зарезать, а максимум га гаечный ключ на 25 там, или 125. И он может им треснуть, но только если вы до него докопаетесь. Мы с вами переместились сюда. Почему? Потому что, как вы видите, у моста было продолжение. Я, к сожалению, сколько не искал, не в рамках этого видео, а просто для самого себя. Я не смог понять, был ли мост дальше. Но на той стороне железной дороги, здесь вот главный ход московской ЖД, где сапса ходят, поезда на Москву, пассажирские, здесь по ту сторону нет никаких адекватных следов того, что здесь вот было продолжение. Но вот эта секция, она так вот стоит, вот она огорожена забором, на ней были перила, я вижу их спилили, вот основание опор, но тем не менее, вот был ли мальчик, не ясно. И вот хотите сделать крутую велопешеходную штуку, вот реально, облагородьте и достройте, чтобы два жилых района были соединены полноценно. И все. Не надо гробить автомобильный мост, пытаться изобретать там, где есть проект четырехполосного нового моста, какой-то веломост внедрять люди в голову мусоры, фейки о том, что там сделают велопешеходную зону. Если вы хотите реально делать хорошие дела, вот, пожалуйста, вам полноценное поле для творчества. Поскольку все, к сожалению, это еще принадлежит РЖД, сделать это очень непросто. Вот и все. Даже если захочет город, захочет там, не знаю, какой-нибудь комитет по развитию транспорта, они не могут так просто повлиять на объекты ведомства РЖД. А это именно они. Это можно понять вот по этой фирменной серо-красной раскраске, которая на поездах у нас и так далее. Кстати, даже интересно стало, что тут написано. О! Тут даже... Появились телефоны, ничего себе, я вот этого не видел. Пешеходный мост ОП остановочного пункта Фарфоровская обслуживает Балаговская дистанция инженерных соединений ПЧ-1 ССО. Понятно? При неудовлетворительном качестве или отсутствии уборки моста просим сообщать по телефону. И тут есть некий мостовой мастер. Это что-то невообразимое. И начальник участка ПЧ-1. Но вот, понимаете... Мостовой мастер, дорогой. А нельзя сделать мост вот так, чтобы вот тут ноги не ломались. Ну, просто здесь можно вот споткнуться. Вот. вот оператор стоит в яме вообще. Он может провалиться. Кстати говоря, мост... -то... Не, ну ладно, надежный, наверное. Ну, вот фонари вот эти. Ну, короче говоря, приведите в порядок вот это вот все. И, и будет хорошо. И будет хорошо. Не ведитесь на фейке, Огромной вам удачи. Оставайтесь на связи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И чтобы вас не сдул ветер, как нас сейчас сдувает. Пока-пока. Зашкаливающая комфортабельность. Как в той рекламе. И молочница уйдет. Ну или молочник.